здравствуйте сегодня 22 мая у нас продолжение эфира потому что эфир 4 Значит. эфир потому что у нас по счету уже там третий, до да, какой-то я не знаю так напишите как слышно как видно мы говорили о так называемых террористах, которых убили в Кольчугине, Владимирской области. Показал я видео, и после этого все упало. Даже договорить не успел. Говорил о том, что э -э, ну, в общем, те же самые ошибки ФСБшники допускают, как и раньше, только раньше подкладывали просто пистолет, поставленный на предохранитель, а сейчас пистолеты в затворной задержке, то есть показали, что каждый расходовал все боеприпасы. То есть если предположить, что у одного и у другого было по 8, то боеприпасов было 16, и в такой маленькой комнате, представляете, сколько должно валяться гильз на полу, там нет ни одной гильзы уникальная совершенно вещь. Хрень показали с проводами и с окошком, с таким, чтобы можно было видеть, что это провода, это взрывчатка, наверное. И амячную селитру, на которой было написано амячная селитра. Ну, как обычно, допустили кучу, так скажем, огрехов. Ну, у трупов в штанах вывернуты карманы, то есть перед тем, как это все снимать, и когда они поляну готовили, они их обыскали, чтобы там, наверное, ничего лишнего у них в карманах не было. Может, ограбили перед смертью. Вот. Пистолеты положили совершенно один и тот же человек, наверное, клал, совершенно одинаково положил пистолеты. в общем, жуть. Слышно, видно, все в порядке. Плохо слышно, звук хрипит. Ну не знаю, гибня совсем не палится. Да, да, мы просто другую в эту как справились с глушилкой. Нет, мы просто другую трансляцию сделали, как видите, и все пошло. То есть это дело не не в моем интернете. Безусловно, это либо youtube так развлекается Я, если первую делал трансляцию в одном варианте не буду говорить как то второй, вот это вот совсем другое потому что попробовал сделать так же как был первое и ничего не получилось никаких глушилок не существует алло, это глюки самого ютуба, вполне допускаю, что в ютубе не работают гбшники что ли мы даже двоих знаем, причем офицеров гб, про которых написали, которые в российском ютубе замечательно работают и даже не скрываются так что впервые в России пишут глава наркокартеля получил пожизненный строк шарали Табаров, тоже, наверное, они э, слушают Мальцева. Помните, я говорил, что э, где у них хоть один наркобарон? Россия потребляет больше всего наркотиков, 100 тонн героина официальный Это путинский дружок Иванов, когда возглавлял э, эту э, наркобанду, эту, да, которая должна была с наркомафией бороться. Он заявлял о том, что 100 тонн в год. Вот, 100 тонн в год, да, и ни одного наркобарона. Ну, вот решили придумать какого-то наркобарона, я вполне допускаю, что какой-то мелочь он там продавал, вот этот шаралит Табаров, и причастен к контрабанде почти 700 килограмм героина. Ты-то обхохочешься. 700 килограмм героина – это обоссаться. Представляете, ежегодно 100 тонн России потребляет. Сколько этих ш, этот шароли Табаров занимается, ну, чтобы стать, как они говорят, создал канал поставок особо крупных партий героин из Афганистана и Таджикистана. Ну, сколько он работает? Год, два, три, да? За это время сколько привезли? 300, 500 тонн героина. А он якобы 700 килограмм там перекинул. Да, и то перекинул, не перекинул, хер ее знает. Представляете, кто же все остальное перекинул? Сотни тонн привозит. Если вот есть один Шарали Табаров, они его посадили. Кто остальные-то сотни тонн везет в Россию? Ну понятно, кто. Они-то они и везут кремлевцы. Поэтому они его посадили. С одной стороны, видите, у нас есть наркобарон, а с другой стороны, им не нужен конкурентов. Привет из Питера. Друзья, активнее помогаем каналу. Спасибо. Напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программа «Плохие новости». Под видео есть у нас ну, почты. Пишите на почты. Вот две протоновские почты. Они связаны с народовластием, с партией народовластия, с движением народовластия. Ну и www.mallco64.gmail.com это для всего остального. Также есть Два доната. Один на помощь каналу, а второй мы собираем э, деньги на студию передвижную, чтобы вещать из Европы в движении. Так сказать. Band of the Run, Группа в движении. Помните, у Маккартна? Так. Что вы думаете об Украине? Э, ну, Украине повезло. Украине повезло. Там есть жизнь какая-то, политическая жизнь. Так что я, в общем-то, могу поздравить украинцев. Я завидую украинцам. Если бы я был гражданином Украины, изначально там родился, вырос в Украине, да был бы гражданином Украины и был бы оппозиционным политиком, то мне не пришлось бы бежать, да, как мне пришлось бежать из России. Ну и многое другое. Так, это новых взяли по Любас. ГБ стажеры в шоке от эфиров мальцев и пытаются его разоблачить. Специально для вас сообщаю, что это еще не самый жаркий эфир. Вы привыкнете. Да, надеюсь, что привыкнут. Слава, я был два раза в Саратове, у вас там красивые девушки и вкусный квас. Да, это вот абсолютно точно вы заметили, очень хорошо заметили. Это точно квас вкусный и, и все остальное тоже. Наш вот слюну сглатываю вспомнил вкус кваса. Коммунальщики э, нашли экстремальный способ подключения газа должникам. То есть вообще уникальная совершенно э, идея. Теперь что происходит? Э, сотрудник компании «Газпром» межрегион «Газ Владимир» совместно со службой судебных приставов провели рейд. Какой рейд они провели, знаете? То есть пришли отключать человека, который задолжал за газ, он их, естественно, домой не пустил. У них есть судебное решение. Ну, казалось бы, ну и отпиливай там трубу. Но они не хотят, так сказать, проблем. И, и пригнали пожарную машину, к человеку залезли пожарные. И открыли двери. Представляете, ну то есть это уникальный совершенно случай. Пожарный теперь будут к вам в окно будет лезть еще пожарный теперь. Там будут стоять пристава всякие с газовиками, а сюда будет лезть пожарный. Жуть какая-то. И вот долги Северного Кавказа за газ оказались трое больше в новом отчете «Газпрома». Прекрасно, представляете, может быть столько, а может быть столько. Ну, в общем, сколько, сколько захочешь, сколько рука берет, столько и долги за газ. Торговый центр построят рядом с местом трагедии в Кемерово, я так понимаю, что его построят на месте зимней вишни, но только в одном месте там какая-то стояночка была, вот на месте стояночки, а там где была зимняя вишня, там будет стоянка, Но ну, не пропадать же месту, тем более, представляете, Путин сейчас это мест получит на халяву. То есть кто-то там какие-то бабки платил, да, сейчас это место прям вот кто-то из путинских, ну, на, вновь назначенный там губернатор э, получит. Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона». Что такое поп-группа Френд Зона? Я не знаю, честно говоря, не успел даже послушать. Говорит про страшный вред развитию детей. И вообще просто жуть какая-то. То есть Френд Зона – это почти артподготовка. Удивительно. Надо обязательно узнать, что такое Френд Зона. И полиция тестирует камеры с распознаванием лиц от нт Тэш Лаб называется. Это дочерняя фирма Ростеха. Но одно радует. Представляете, что когда они производят своих этих подводных дронов там, с бешеными там, атомными бомбами, когда камеры вешают для распознавания лиц и все, радует одно, что у них страшная коррупция, что они все украдут и будет полная херня. Все равно ничего работать не будет, никого они не распознают, и все будет замечательно. Такие вот дела... Так. И вот хлебом с плесенью кормят уральских полицейских, был по этому поводу скандал, полиция в Нижнем Тагиле там что-то возмущалась, ну хлеб признали качественным, ну в общем-то как качественная полиция, Это же полиция действует по закону, в соответствии с законом она действует, Должна в соответствии с э, качеством есть и хлеб тоже, и все остальное. Это очень правильно. Но они же исполняют закон, исполняют Конституцию. Исполняют, исполняют. Ну вот, кушайте такой хлеб. Как вы исполняете Конституцию, да так, так вот и вам и хлебушка такой же дают. Все же и идет из одного источника. Если вы хрен кладете на закон здесь, то почему вы думаете, что кто-то на закон не положит хрен в другом месте, когда это будет касаться вас? И это вам, боженька, я не знаю, кто там, судьба, информационный мир, кто угодно показывает. Вот так. И это только начало. Мальцев прекращая исчезать. Очень хорошо, скажу. В правительстве отклонили закон про акты штрафов для чиновников за оскорбление избирателей. Ну, правильно, еще, что? еще. можно оскорблять, никаких проблем. Россиянин отказался отдавать машину приставам и попытался поджечь ее зажигалкой. Ну, зажигалкой сложно поджечь, надо было как-то по-другому, наверное. А и э, все это произошло у ч... житель Челябинска. Ну, что можно сказать? Можно посоветовать э, жителю Ш... Челябинска из этого извлечь уроки. Вот. и российский студент, пожалуйста, на избиение на рэп-фестивале. Вот. то есть его полиция избила, на земле, повалили на землю, на, на, на землю избили. И врачи обнаружили открытую черепно-мозговую травму, стрясение ушиб затылка. Нормально. То есть, ну, это, помните, 1 мая, происходили события, когда там детей просто избивали полицейские. Я думаю, что их вывезли потренировать и будут сейчас специально это делать, периодически запускать на абсолютно невиновных, чтобы помазать их кровью. Понятно, что такой полицейский будет уже понимать, что вот как те в Питере, Черте, помните, которые там людей э -э -э так жестко ластали, ни за что ни не просто. Они же понимают, что теперь мы надо идти до конца, их никто не простит и когда власть поменяется, ну хорошо, если они до суда доживут, народ у нас горячий, могут просто на фонарях развесить. Поэтому сейчас будут их мазать кровью. Это как у преступников, помните такой прикол, что уши мента фуражки, да, там принеси уши мента фуражки, ну такой прикол, то есть сделай что-то такое, что Заднюю не позволят тебе включить. Так вот и здесь тоже. Это их заставляют, мажут кровью, чтобы они не включили заднюю. В Казахстане жулики в банке подменили 230 миллионов рублей на билеты банка сувениров. Не сувениров, а приколов. Банк, ты что, Басик? банк приколов, то есть, ну, это может быть не жульки, может, приколисты, может, у них такое чувство юмора, и вот теперь Центробанк хочет запретить билеты банка приколов, которые похожи на деньги. О, как! Мне кажется, вот те деньги, которые Путин людям платит, это самые самые, что ни на есть, билеты банка приколов, потому что в один день они перестанут стоить хоть что-нибудь, то есть, скажут так. Да. Они будут по цене, даже не по цене бумаги, на которые печатают их, ну как те боливары, которые выбрасывали в Венесуэле. Там, помните, их там грузили чуть ли не тракторами. Такие вот дела. Тролли откуда-то подвалили. И. Полиция провела обыски на заводе производителя вятского кваса. Если вы помните, там у Путина просили помощь в, в распространении вятского кваса. но ну, ведь, наверное, так понравился вятский квас, что туда, наверное, уже пришли за, сам, за самим предприятием. Скажут, а что, неплохое предприятие, нормально. То есть Путин сейчас у всех все отбирает. Я не знаю... Что совершил этот человек, его там... Дело связано с выводом в офшоры 3 миллионов евро. Ну, обхохочется. Путинский брат 230 миллиардов в офшоры вывел. и Никто его не обыскивает. А здесь якобы 3 миллиона он вывел. Я думаю, что он ничего никуда не выводил. Ну, в смысле, может быть, и выводил, но как бы это несколько не, не такая тема. И, кроме всего прочего, я уверен, что путинцам не надо платить налоги. Безусловно, если даже этот вятский квас там с, увел своих денег, 3 миллиона, да? ну, наверное, для того, чтобы не платить Путину, который потом уведет 230 миллиардов, как вы понимаете. И полковник ФСБ Чекалин стал фигурантом дела о хищении 490 миллионов рублей. Ну, Что-то мало у него, 12 миллиардов нашли остальное вернут что ли? 490 заберут скажут, остальное ну это это, это твоя зарплата, так и у задержанного за мошенничество вице-губернатора Ростовской области прошли обыски во дворце, в его, видите, вот не могу я вам видео показать, потому что в другом формате вынужден вещать. А вообще интересно там и доллары, и часы, какая-то бесконечная коллекция часов. Но самое главное, мне кажется, он психически больной, как они все эти воры и жулики. Они ж, у них у всех есть вот какая-то я не знаю, такая... Ну, ну жоп посреди головы, да. Вот он там э, картин понавешил, где он там, генерал, маршал, там, в какой только форме его нет, с орденами, с медалями. Миллион картин в этом доме. Это надо специально показать, но может завтра у меня осталось висеть, покажу. И, значит, вот пишут, что ростовского замгубернатора с часами на миллионы рублей отправили в СИЗО. Ну будут выжимать из него теперь бабло из этого заму губернатора. Ну, представляете, если какой-то сраный полковник, сраный зам губернатор имеет такие э, баснословные богатства, то ну, представьте, насколько Россия богата. Где бы мы были, как бы мы жили, если бы был нормально, если бы не было воров, если бы власть постоянно менялась, если бы каждая падла могла находиться на своем месте не больше одного срока, и она бы тогда не была падлой, потому что, ну, смысл один срок отработал тебя все равно выкинут но тебе могут дать премию там пожать руку тебя любить или посадят в тюрьму там до конца жизни ну наверное выбор очевиден не ну были бы дураки наверняка не встречаются ну набили бы ими тюрьмы и всем бы было нормально Вячеслав, вы сообщите, откуда вы эти видео берете, которые показываете в эфире. А какой вас, в частности, интересует доктор Йоханссон из Швеции? Это тот Йоханссон, который в этом ничего не вижу, ничего не слышу, да? Тот доктор Йоханссон из Швеции, насколько я понимаю. И Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора. Вот, очень интересно, представляете, я так понимаю, что его лишили, потому что он не подал декларацию, на самом деле он ее подал, то есть его лишили незаконно, как это ни странно, я не стою на стороне этого Арашукова, конечно, никчемного, но Совет Федерации сильно перетрусил. А сам Арашуков несколько дней назад сказал, если бы знал, как устроена жизнь в СИЗО, то вносил бы совсем другие законы. Но это просто смешно. Какие нахер законы вносил бы Арашуков? Хоть какой-то один закон, вы мне покажите, который он внес. Сенаторы, сенаторы депутаты Госдумы, и если только вносят что-то формально, то, что за них давным-давно написали другие, да, вносят они закон, они голосуют за все, что им скажут. Такой человек, который с трудом, не то что пишет на русском языке, говорит с трудом по-русски, он может какой-то закон внести. Обхохочется. В Италии арестован предприниматель Андрей Смышляев по запросу России. Ну, то есть, какой-то, значит за преднамеренное банкротство гендиректор компании Терек заключил договора на поставку товара на сумму 34 миллиона, не заплатив по взятым на себя обязательствам, после чего в марте объявлен банкротом, ну и так далее, и так далее. Ну, такой очередной вор жулик, я так понимаю, такой средней руки, таких миллионов, но откуда он там в, в Италии и у него рядом, я так понимаю, вилла на озере Рекома, рядом с этим Соловьевым. То есть так достаточно много упер раз вилла в таком фешенебельном месте. И вот, ну что, мы ожидаем, когда появится новый революционер. Да? Шоблы, которые там что-то украли, убежали. Они рассказывают потом, какие они революционеры и так далее. Ну, нет никакого другого выхода. Не, ну, может быть, поумнее просто окажется, будет помалкивать. Не, не будет революционером. Ну, это тогда только скажет о его уме. Да. Так... Пишет Леонид Волков Аристон. Мы про это сказали уже. Ну, может быть, вы не видели первую часть. Он сосед помета. Да. Минфин объяснил ущерб 80 миллиардов рублей от передачи российского капитала в дом РФ. Дом РФ, как, как здорово. Это такая, значит, я вам сейчас прочитать, надо обязательно прочитать. Ущерб государству 80 миллиардов рублей. 80 миллиардов рублей, это вы понимаете, больше 1 миллиарда долларов. Намного больше, да? При передаче Банка Российский Капитал институту развития в жилищной сфере Дом РФ о котором сообщила счетная палата, обусловлен разными подходами к передаче имущества. То есть по-разному подошли. Эти на 80 миллиардов рублей передали больше, да, а те на 80 миллиардов получили меньше. Странные ребята. 80 миллиардов, то есть больше миллиардов долларов, это опять не, не так посчитали, видите, а, ос, особенности арифметики такие, обсчитались на 80 миллиардов рублей, просто обхохочешься, ну что ж можно сказать, я думаю, что за меньшие суммы украденные у народа людей надо просто испепелять, да? «Лилипут не правит балом». Я вам больше скажу, балом никто не правит. Это такой бал у сатаны, который сам по себе происходит. Да? И там и «Лилипут», и «Карлик», и все остальные, они там тоже чувствуют себя в качестве приглашенных гостей и пытаются побольше со стола урвать. Там крючок. К столу, блядь, не подходить! Такие карлики бегают и хватают с этого стола там, брату, блядь, свату там, Тимченко, Ротенбергу, там, Лави Миллер, Лаве Сечин. Вот так это выглядит, понимаете. А на самом деле никто не правит, то есть полная жопа. И если бы люди поняли, что никто не правит, подошли бы этому лысому карлику, бью, леща такого скотина. Так этому бэм-лилепутал, блядь. Вот так надо. В Госдуме рассмотрит законопроект, запрещающий СМИ писать об известных людях без разрешения. Представляете, чуть. Причем обратите внимание, что законопроект это внес Юрий Синельщиков из КПРФ. То есть, ну, я понимаю, что про Зюганова нельзя писать, там про его внучков и так далее. Вот вам понимание того, что происходит. Говорит, это не ограничит свободу СМИ. Меня спрашивают, как я к этому отношусь. Ну, вы знаете, у меня э, один из любимых режиссеров – Милош Форма. Он сделал очень много прекрасных фильмов. И полет над гнездом кукушки» – это фильм о свободе. И «Моцарт», ну, «Амадей», в смысле. «Амадей», да. Но один из самых, наверное, проникновенных фильмов этого гения – это «Народ против Ларри Флинт, То есть кто-то не видел, обязательно посмотрите этот фильм. Вот там все сказано в этом фильме. То есть американское общество давным-давно для себя этот вопрос решило. Давным-давно решило. И фильм это просто подтверждает. Как Ларри Флинт, который руководитель, владелец журнала «Хастлер», человек, которого прострелили, он в инвалидном кресле. Постоянно он всех троллит, издевается над всеми, прикалывается. И он говорит, его спрашивает, как вы считаете, вас защитит первая поправка? Да? А он говорит, если она защитит, первая поправка, такой мешок с дерьмом, как я, то она защитит и каждого из вас. Потому что я самый плохой. Вот он о чем говорит. И, в общем-то, я абсолютно с ним согласен. Каждый человек должен быть защищен. То есть должна быть свобода слова. О чем говорит первая поправка? Да? Она прежде всего, первая поправка Конституции США, говорит о том, что ни одного закона не должно издаваться, который бы устанавливал государственную религию. То есть то, что сейчас, видите, происходит у нас. То есть ни, ни закона, ни, в общем-то, действия фактического не должно быть. И она ограничивает деятельность Конгресса в данном случае. Да, то есть ни одна, ни один закон не должен во-первых, устанавливать какую-то религию в качестве основной, во-вторых, не должен запрещать никаких религий, ну, включая, конечно, и атеизм. И не должен, никто не должен, и в том числе Конгресс ограничивать свободу слова, печати, право народа, мирно собираться, это очень важно. И самое главное, обращаться к правительству с петициями и жалобами. Ну, в противном случае, если вы знаете, там уже другие поправки работают и другие законы права нации на революцию. Да. Осел Вашингтона, да, там как раз говорится, послушайте, посмотрите фильм, там как раз про, э, говорится о том, что, говорит, ну вот там преподобного он э, показал, этот журнал «Хастлер», как человек, который занимается сексом со своей мамой в туалете, в уличном туалете, там где, во дворе, в дворе, вернее. Вот. И адвокат, причем там действительно речь адвоката приводится, он приводит пример карикатуры на Вашингтона, где мужик ведет осла, а на нем сидит Вашингтон, и написано «ведет осла Вашингтона». Ну, двояко истолковывается. И ему говорят, ну это же не одно и то же, там, он ну, с мамой своих где-то там в уличном туалете во, во, во дворе, да, там. И, и, и вот так, такая шутка, он говорит, а это уже дело вкуса, да? То есть это уже относится ко вкусу, это не относится уже к, э, так сказать, юрисдикции суда, потому что никто, как говорили, дегустимус но с диспутантом, о вкусах не спорит, да? То есть судиться уж точно о вкусах никто не будет. Поэтому вот эта возможность людей говорить о других людях, особенно об известных людях, в том числе и неправду какую-то, в том числе и те вещи, которые могут как-то их не очень красиво высвечивать, да. И это право людей. Но если ты залез куда-то на самый верх, но ну, терпи, тогда не лезь туда. Так и должно быть. и Иного пути нет. То есть таким образом, вот сейчас, представляете, в этой бы Австрии, вице-канцлер был бы защищен законом, который не давал бы права показать видео, где он там бабки с этой русской дамой собирает да, на свою предвыборную кампанию. И что? Ну, не было бы этого скандала, он сейчас сидел на своем месте. А в Америке не было бы Ултергейта. А если бы не было Ултергейтского oh, дела, да? Yeah? Yeah. То Никсон был бы президентом. Может, так оказалось бы, что на сегодняшний день, да, вот, ну, если бы так пошло, это, конечно, не предположение даже, это м, гротеск, но если бы так пошло, мог бы он оказаться президентом и по сей день. Но это уже не случилось. И не потому, что он помер, да а потому что он был вынужден был уйти в отставку под угрозой импичмента. И так мир устроен, да, и там, где дают спуск вот этим негодяям, где их защищает закон, да, может быть, под какими-то благовидными предлогами этот закон приняли, чтобы не огорчать Вову Путина, что а вдруг кто-то его пидорас там, там назовет и гнидой, да. нет уж будь добер терпеть Храматеизма, кто за уже был это атеизма, в общем-то самые лучшие храматеизма называли библиотеку да? это же в советский период Храматеизма, то есть библиотека ну или там изба читальная ну тоже с этим если вы посмотрите то сейчас очень часто люди обращаются к Такому персонажу, как Избач. То есть, человек, Который командует этой избой Читальной. представляете, Очень много из них было В общем-то, Неприличных людей. Там все колхозники Пашут с 4 утра И до 9 вечера. Да, а в 9 часов просыпается Буду на этот Избач, приходит И открывает им избу Читальную. А до, до этого Он бухал и спал. Ну, в общем, много сейчас, если вы наберете в интернете из бач, то очень много смешных вещей вылезет того времени из тех газет. Там и статья из бач бездействует, где-то там бухает там, и так далее, и так далее. А следующая статья из бач действует, где написали статью, что он бездействует, а у кого-то подговорил, ну как предполагают, и тот подошел, когда... Все сидели, и, и тому, кто, знаешь, на него написал статью, там что-то он врезал сильно. Но очень смешно, конечно, написано. Мальцев, ну, почему вы постоянно называете бред плешивого режима законом? У незаконной власти нет, нет законов по определению. Вы очень сильно заблуждаетесь. Это ваше главное заблуждение. Нет. У незаконной власти существуют законы, да, нормативно-правовые акты, да, и это императив, и их требуется исполнять, И никуда вы не денете, потому что у них, у них есть также совершенно незаконно элемент принуждения, и это продукт, да, кто имеет право на законное применение силы? Государство, да. Кто командует этим государством? Путин. Он нелегитимный. Нелегитимный Путин имеет право абсолютно легитимно на законное применение силы. Имеет, Понимаете? Я, вы можете говорить здесь что угодно, Мальцев. Да? И я могу с вами сто раз согласиться, но нужно быть реалистом. Нужно всегда быть реалистом и смотреть, что из этого вытекает. Поэтому вот как это ни странно, да? у беззаконной власти есть законы, и эти законы выполняют, исполняют люди, исполняют государственные органы и так далее. А иногда не исполняют. Обратите внимание, это тоже парадокс. То есть путинские принимают законы, которые, как им кажется, облегчат им жизнь а потом сталкиваются с тем что они приняли совершенно бездумный закон который работает иногда даже против них и они начинают э, просто его игнорировать не исполнять свой собственный закон Слава, куда пропал золото ну надеюсь на смертном одре хотя в общем-то я Хотел бы, конечно, с ним устроить дуэль, когда власть рухнет, я вот и этого негодяя хотел бы, как говорится, помните, как это, я а где-то не трогай, он мой. Вот я бы очень хотел с этим негодяем разобраться, все как положено, на пистолетиках, прям с удовольствием бы из него мозги вышли просто с превеликим удовольствием ну или он бы из меня тоже в общем-то вариант то есть он он крутой такой джек я вот и хотел убедиться насколько он крутой джек так что этот мой поживет долго госдума одобрил закон проект о штрафе за отказ обслуживать инвалидов и что же кто-то кто скажет, что он обслужил, не обслужил инвалида, отказался, потому что ты инвалид, что то найдется очень много причин, которые не обслужат, но это, это не будет на словах связано с инвалидностью. И Путин назвал важнейший показатель зрелости общества. Вы знаете, я охренел, потому что это абсолютно точная цитата Мальцева. Отношение к инвалидам – важнейший показатель зрелости общества. Это стопроцентная цитата многократно. И в Твиттере я писал, и в статьях, и так далее. Впервые сказано было не то в 2002, не то в 2003 году мной. Поэтому я думаю, что и многие другие люди ну, говорили нечто подобное, поэтому как-то вот странно. То есть, посмотрите, они в последнее время прям пытаются вытащить из так называемой оппозиции, да, ну, из своих врагов, все самое для себя нужное такое, чтобы показать. А вот мы такие же, видите, мы же так же думаем, мы же так, ну только у нас много дел, Вячеслав Золотов на дуэль не вас, а Навального вызывал, тот слился. Золотов оскорбил меня, понимаете? Он не Навального оскорбил, он оскорбил меня. И поэтому, в общем-то, он никуда не денется. Он за свои слова ответит. Так что, сто процентов. Если кто-то там не ответит, может быть, то этот обязательно ответит, поверьте мне. Владимир Путин выступал, выступал на съезде Федерации Независимых Профсоюзов Российской Федерации. Так, представляете, что такое Федерация Независимых Профсоюзов Российской Федерации, знаете? То есть создана была, и я одним из участников был создание Федерации Независимых Профсоюзов Российской Федерации как альтернатива ВЦСПС, когда еще ВЦСПС, то есть советские профсоюзы, существовали а потом раз и вдруг оказалось, что те, кто был в, этих, в этом ВЦСПС, ну, по крайней мере, в Саратове, да, руководитель ВЦСПС, вдруг стал руководителем Федерации независимых профсоюзов России. Так они, пух, и все переметнулись. Такая прелесть. И стали сразу вся вот эта шобла коммунистическая, стали вдруг все демократами. Ну, между делом, там получили соответственные, там Саратский, например, командир профсоюзов получил большую часть гостиницы, это, как она, господи, Словакия да, на, на набережной такой небоскреб стоит. Ну и так далее. То есть все что-то получили вдруг эти замечательные демократы. И Путин выступил на съезде у этих мерзавцев. Потому что профсоюзы должны защищать интересы людей, да, работников, на то они и профсоюзы. Ленин их называл школой коммунизма, а здесь кого защищать профсоюзы? Путина и его шобу, тех людей, которые, в общем-то, эксплуатируют народ по полной программе. Профсоюзы являются элементом рычагом этой эксплуатации. Вячеслав, и все же сообщите аудитории о том, где найти полные ролики, фрагментов, которые вы в эфир выкладываете. Все будет интересно, ну, везде, абсолютно, в, в интернете, в Ютубе, в Твиттере. Мальцев, хабадник, не слушайте его, русские люди. Михаил Костров. Вот, Михаил Костров, я могу смело тебе пипиську показать, да? А вот интересно у тебя, что там? я думаю что ничего их эти дураки а. вот, вот, знаете какая разница между русскими националистами и еврейскими а? вот еврейские националисты никогда в жизни ты не обманешь вот ты хоть кем назовись он знает сто процентов кто еврей кто не еврей а у русских, вот, не, ну, понятно, что масса троллей, но есть реальные такие вот там какие-то антисемиты, которые показывают в русского мужика и говорят, это еврей, понимаете? То есть никогда у них вот чуйки вот этой нет. Почему? Ну, потому что это самый вот поганые, это вот самый блядь, прям вот отвратные-то. А вот я говорю, возьмите любого еврейского националиста, он сиониста никогда в жизни не ошибется. Он знает, кто еврей, кто не еврей. А русские никогда не знают, кто русский, кто не из русских. Даже если они супернационалисты, почему? Вопрос, почему? Что испорчено в голове у этих людей? О. Кроме Пепицки показать нечего, спрашивает. Мальцев, вы сознательно избегаете упоминания Олег. Не могу прочитать. Ну, я так понимаю, в латыни, если переводится закон Талиона, да, закон Талиона, око за око, зуб за зуб, то есть лег Сталиу. А вы что за эту незаконную систему, о чем вообще речь, какая система, а вы мне хоть напишите, чтобы я знал, если принцип око за око, зуб за зуб, ну, старый принцип, в общем, нормально действующий, да, иногда... Мальцев, покажи, келт. Хорошо. Путин раскритиковал глав предприятий, мешающих созданию профсоюз Ну, конечно, говорит, ну, профсоюз они на нас батрачут, загибают там всех, чтобы они там выходили, маршировали 1 мая с плакатами Путин. Помоги, и вдруг какие-то мешают. И Путин государство должно помогать профсоюзам, это точно, так же, как профсоюзы помогают государству, они, в общем-то, единое целое. Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя, я абсолютно с ним согласен, вот я не знаю, что он имел в виду, но платить... Путину, инвестировать в Путина, в его брата, который похитил только по официальным данным 230 там, миллиардов. Прикольно, да, 230 миллиардов украл, давайте еще соберем ему. Селитра – компонент многих взрывчатых веществ, и что? амячная селитра, из нее э, делают аманал, взрывчатку, причем иногда она случается делается сама по себе, да, то есть масса взрывов кораблей было, да, и не только кораблей, где мячная селитра реагировала с водой, подогревалась, и потом происходил взрыв, да, вот в Ньюпорте в сорок седьмом году, посмотрите. В Техасе был взрыв, когда там полгорода смело. Да, не полгорода, там раненых что-то что, 10, что ли, тысяч был человек там, эти, со всей Америки собирали глазных врачей. Так, и ты чё пришел? Так, и Путин. Таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире. Да, и поэтому, поэтому Путин, Путин ворует деньги, чтобы эти таланты и способности в России никоим образом не реализовывались, чтобы человек не имел средств к тому, да? Помните, как у Николая Гавриила Чернышевского моя любимая фраза, да, мое любимое выражение, что «право жить и быть счастливым, пустой» Призрак для человека, не имеющего средств к тому. А средства вову украл. И люди в России не имеют средств к тому, чтобы развивать свои таланты и способности. Слава хорошей кошке. Это кот подходил, это не кошка, кошка, вон она лежит. В Кремле не считают, что есть проблема нехватки дорогостоящих лекарств. Ну, правильно, все нормально для Кремля. В Кремле нет проблем нехватки. Вы никакие хотите лекарства. И новость о, о рекордном объеме закупок золота России оказалась ошибкой. Да, вот Сказали, что много покупает, оказалось немного, но покупает. Да и вот я никак не пойму, куда же девается золото. То есть то золото, которое добывается в России, можно весь золотой запас, который у нас есть, наполнить было с 2010 года. То есть вот как раз такое число получалось. Россия добывает золото, но ну, в частности в 2018 году добыла 300 там с чем-то тон тонн. Да? 328, 328 тонн. В 18-м году весь золотой запас 2000 там с чем-то тонн. Да? С, 2011, с 2010 года как раз вот получается, что все бы и, и добыли, да? такое количество. Но в 2010 году тоже не ноль был, да? а 700 тонн. И вот Плюс Путин еще купил столько же, сколько добыли. Вопрос, где золото, куда же они его девают. Был там 700 тонн. Добыли 2000 с лишним. Купили столько же почти. И все равно 2000 тонн. Странно. Какая-то логика. Куда они рептилоидам, что ли, отдают? Многие там пишут, что золото рептилоидам там нужно. Что-то они с ним делают какие-то химические опыты трудно устроиться россиянам, значит, сейчас на работу а, и в службу занятости не помогают. Но это к вопросу о том, что надо было поднимать пенсионный возраст или нет. То есть сейчас, конечно, будут пытаться прятать безработицу, но она, безусловно, растет и ничего с этим не поделаешь. Очень, очень все весело. Так, расходы Центробанка на поддержание наличного обращения выросли на 60%. Япония провела опрос среди населения России по проблеме южных курил. 2% за то, чтобы отдать южные курилы. Я думаю, что это специально сделано Путиным. Э, говорит, ну, он, он с ними наверняка там договорился все тогда. А, а они говорят: ну, что ты тянешь, Фобо, что ты тянешь? Он говорит: ну вот сами проведите опрос, посмотрите. Из меня там, я не знаю, что сделают, если я не буду тянуть. Они вон, зоопарк в, в Екатеринбурге-то, вон что. Так. И Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине. Вот удивительно. Да, Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине. Почему? Почему с Меркелем Макроном Путин обсуждает кризис на Украине? Он бы лучше обсудил кризис в России. На Украине возбудили новое дело против Петра Порошенко. Ну, понятно, я так думаю, что все дела, которые вот здесь сейчас, в частности, злоупотребление служебным положением, и это правильно. Потому что если возбуждать дела там за измену и так далее, то есть какие-то политические... Нет, надо начинать с экономики. Надо начинать с экономики. Так же точно, когда мы возьмем за жабры Путина, ну, я не хочу Путина сравнивать с Порошенко. Путин гнида полная. Ну, Порошенко просто олигарх, да, там, есть какие-то у него плюсы, минусы. Я не, не, не так плохо отношусь к Порошенко. Ну, просто как-то я отношусь к этим денежным мешкам вообще. Ну, в любом случае, это, конечно, не Путин. Да? Так вот, Путина, когда мы возьмем, мы тоже первое дело, которое возбудим, это не будет за госоизмену. Это будет за хищение. Хищение мы будем менять, хищение. Будем эти хищения доказывать, бля, что вот ты, сука. Тут украл, здесь украл, чтобы ватником, пидором, в нос, видите, вот этот вор. И чтобы он, блядь, давал признательные показания. И вся его шобла, братья двоюрные, мы их, блядь, ищили, притащим, этих братьев. Они никуда не убегут. Мы, блядь, потратим весь ресурс, чтобы притащить, чтобы они, сука, на суде давали показания. Все эти двоюродные братья рассказывали, как они вместе похи... как они договаривались, кто это придумал, как они это похищали и так далее. Как делили, вот это все нам нужно будет. И показывать, Вате. вот, сука, смотрите, ваши герои, пидорасы, блядь. Зеленский уволил главу генштаба да, и назначил нового начальника генштаба. Вот новым начальником стал Руслан Хамчак. Ну, в общем-то, я думаю, что обсуждаемая новость посмотрим. Больше надо информации иметь потому что, что это вызвало какое-то негодование жуткое. Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией. Я так понимаю, что на референдум не вопрос о переговорах с Россией, а о формате переговоров с Россией. Да? То есть очень важная вещь. То есть о чем договариваться хочется может спросить у народа, и правильно сделает. Если спросит у народа, о чем договариваться. И вообще всегда надо спрашивать прежде всего у народа. Дядя Слава понесло, ведь хотел всех воров отпустить с миром. Кого? Путина, его брата, там и всех этих. Нет, ни в коем случае. Вы чё, каких, Какой мир-то? О чем? Какой мир? Мир закончился 5 11 17 мы тех бары, которые там что-то воровали, не будем их привлекать к ответственности, при условии, если они воровали, не платя Путину налоги, что там, а если они воровали также из бюджета вместе с Путиным, с Володиным, там также же сядут. Если они имели касательку бюджета и воровали деньги народные, все, нет вопросов. Если они просто, он там сделал, там, грубо говоря, какой-то свой бизнес и не платит Путину налоги, ну и правильно делает, мы ему еще орден дадим. Скажем, вот тебе орден, ну, больше ничего не дадим, а орден дадим. То есть спас от путинских ушлепков, в общем-то, хоть что-то в России, да? Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского, но это было очевидно, в общем-то, что так и будет. Так, «Как Зеленский закрыл въезд за границу всем и под суд». Да, там 170 человек что получили в списке, служба получила в списке 170 человек. Но мы говорили что с вами, что когда возьмем власть, то на 40 дней закроем границу. То есть для всех людей, которые там, родились, жили в России, кто имеет российские корни – они 40 дней ну, посидят в России, а мы будем разбираться, кого выпускать, кого не выпускать. Границу с Белоруссией, с Казахстаном мгновенно перекроем, то есть своими силами, чтобы никто не ни однопадло, что ну кто-то уйдет, будем багажников притаскивать. Других вариантов нет. Он не должна терпеть. Вот, и министр здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН выгнать Россию в Совет Безопасности. Но мы давно призываем это сделать, и, в общем-то, она все упирает на Крым, на Донбасс, и это неправильно. Я вам точно могу сказать и вот передайте, что это абсолютно неправильно. Там в ООН вообще, вообще никого не волнует, ни Крым, ни Донбасс. Волнуют бомбежки. Вот европейцы знают, они видят людей, которые с бомбежек вышли в Сирию. Они это видят. Да? Волнует очень сильно отмывание бабок. Говорят, а видите, там 230 миллиардов отмыли, а там с щелями. Вот это надо обсуждать. Говорят, эти суки отмывают бабки и дают политикам, которые сидят в ООН, которые сидят в руководстве европейских стран и дают взятки вот на это надо давить что вот мы знаем что они дают взятки поэтому голосуйте чтобы вышибить из совета безопасности он а кто не проголосовал значит вы как раз из тех кто получил взятки но нужно чтобы они боялись замораться. постоянно нужно им говорить вот украинцам там в ООН, да, и в Совете Европы везде говорит, что русские дают взятки, всем дают, видите, австрийцам давали взятки и так далее, и так далее. И тогда будут бояться, скажут, ну нафиг. Так, главными врагами Европы являются националисты, которых финансирует Россия, Макрон, цитата, ну, про Афон, ну, националисты не, не, прав, не такие враги Европы, как Путин, да, и как те, кто финансирует их. Это гораздо большие враги, поэтому нужно, конечно, сосредотачиваться на отражении внешней такой агрессии, именно гибридной агрессии, потому что то, что делает Путин, это гибридная война. То есть это он а, вроде бы там да, просто дают взятки. На самом деле он не просто дает взятки. Это такая форма борьбы, форма войны. Песков не исключил, что Путин и Трамп и Япония обсудят вопросы энергобезопасности Европы. Ты тоже обхохочется. Эти обсуждают там Украину. Путин с Трампом в Японии. Ну какая связь? Путин, Трамп, Япония будут обсуждать энергобезопасность Европы. Энергобезопасность Европы как вообще касается Путина, Трампа и Японии? В каком месте? Непонятно. Тем более, что, ладно, Европа была какой-то там, я не знаю, второстепенной какой-то державой. да, Это Европейский Союз, у которого экономика ничем не слабее экономики Соединенных Штатов. А по многим параметрам даже сильнее. Это экономика, которая сильнее Китая. Гораздо сильнее Китая. Так что странно. Так, Тут какие-то тролли опять появились. Мирские тролли появились. Смотрите, они прям ходят компаниями, эти мерзкие тролли. Не по одному. Они по одному боятся, что ли, там в эфире. Думают, их обидеть могут. Обидят ведь. Мальцев, рассекретишь информацию о том, почему СССР отказались искать Гитлера в Южной Америке? Ну, я думаю, что в шухер не, не наводить, поэтому отказались. А информацию, я уже сказал, мы рассекретим всю, любую. Про Гитлера, блядь, про инопланетян с рептилоидами. Вот про что есть? Всю информацию рассекретим. То есть ни одного секретного документа не будет. То есть мы снимаем гриф секретности со всего и сразу. Все. И я хочу, чтобы э, еще раз передали всяким архивариусам и так далее, и так далее. Если вас заставляют что-то уничтожать, какие-то документы, копируйте. Там потом мы с вас спросим. Если документы будут уничтожены и не будут скопированы, мы вас посадим. Я вам обещаю надолго, на очень долго. То есть все должно, вы можете исполнять приказ, сказать, вот меня... Заставили. Но я все отфотографировал, оцифровал. Вот у меня есть, вот флешки, вот все переписано. Вопрос. Вам нет вопрос, вот тебе орден, медаль, иди и там дели то, что мы конфискуем у этих пидорасов. Нет, значит, иди вместе с пидорасами на индигирку с Колымой. Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа. Странно, то он заявлял, что Трамп прям мечтает и просит встречу. Тотал приостановил платежи за поставку нефти по трубопроводу «Дружба». Ну, там говнеца подкинули, и они, конечно, приостановят. США втрое увеличивают импорт российской нефти, а вот это вообще странно, очень странно, и это действительно так, какие-то нефтяные танкеры туда бегут, уже 13 нефтяных танкеров, но я так понимаю, что это путинские туда пытаются протолкнуть, как они туда толкали эти газовозы, лишь бы только туда отправить можно бесплатно, чтобы только сказать, что там там там покупают. США решили ввести санкции против Северного потока-2, но ну, это правильно я говорю, ну лучше бы если бы они э, дали зеленый свет Путину, чтобы он вложил туда все возможные деньги и все, а потом просто похерить Сближение России и Китая назвали угрозой для США. Сближение России и Китая это не угроза для США, это гибель России, прежде всего. Угроза для США. И вот вдруг вспомнили э, годичной давности новость, все ее обсуждают, что э, Китай вышел на первое место в мире по поставкам леса в США и Европу. Китай на первое место в мире вышел в, по поставкам леса в июле 18 года. Люди почему-то как тормозят. Это уже было. Это уже было. Так, вот. Представляете, сколько тут этих ублюдков. Жуткое количество набегается сразу тролли откуда-то. Вы хоть тролли, объявите, откуда вы такие пидоры, чтобы я знал. Так... Где таких пидоров еще делают? Google сворачивает сотрудничество с Huawei после э, приказа Трампа. Пишут. Ну, я не знаю, какой приказ у Трампа был. Вроде как Google не являются военнослужащими. Но я так понимаю, что очень любят эти ребята лавировать. Вот Google знаете, жутко. И мы видим каждый день. Что происходит, то есть они где под Путина ложатся, где там с Китаем очень хорошо все договаривались. да. Теперь вот Трамп что-то против Китая пошел, но они готовы принять сторону сильного. Трамп заявил, что американская компания уходит из Китая. Ну, странно, да, Америка, в общем-то, раскрутила Китай в том сегодняшнем виде, в котором он есть. И я понимаю, конечно, что американские компании, которые покинут Китай, они ну, найдут другие рынки, да, и найдут самые главные другие производственные площадки. Но все равно, то есть, вот Китай в том виде, который, в котором он сейчас есть, это прежде всего де, детище США. На 50% это детище США. Так, ну, мне тут уже говорят, Макрон призвал Евросоюз объединиться против влияния России и Китая. А, России, Китай и США. Ну, правильно, в общем-то, Европа и должна быть объединенной. И только Россия должна быть частью этой Европы. Тогда все будет вообще прекрасно. Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию, там будет 75-летие праздновать, значит, высадки союзников. Я так понимаю, что Путина по формальным основаниям не пригласили, говорят, там будет премьер-министр Франции, поэтому, ну, ну что ж, не президент, поэтому Путин, он президент, он, он какой большой, карлик, вон какой большой. Так, и в МИД заявили о намерении России противостоять попыткам госпереворота в Венесуэле. Опять этот Рябков. Мы будем противостоять попыткам государственного переворота, неудавшегося до сих пор, они, я думаю, будут продолжены с подачей тех же самых США. Какие, так сказать, основания у него у этого. Рябкова, да, говорить о каких-то госпереворотах да, и, самое главное, об участии России в поддержке какого-то режима. Так. Ну, здесь много таких уже еще новостей, ну, у нас, видите, сегодня было много сбоев, давайте, наверное, тогда поговорим о донатах и будем закругляться, так, сейчас я открою, попробую открыть это все, потому что очень много сворачивал сегодня, Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Напоминаю, что под видео есть у нас описание. Там все наши значит, почты, на которые надо писать тем, особенно кто хочет заниматься также вопросами народовластия, то есть создавать партии, движения. И там наши кошельки. Два доната, один – вот оно у меня не открывается совсем. Так. Так, сейчас попробую. Один донат на помощь каналу, второй на студию, передвижную студию. То есть мы хотим в Европе иметь передвижную студию, чтобы можно было, в общем-то, работать, да. И не тратит лишних средств на проживание, потому что в Европе это не дешево. Так, укупник Аркадий. Спасибо, Аркаш, огромное. Дзензиба... Дзензубер. Дзензубер. Привет, Вячеслав. Ты говорил, что не кушаешь мясо животных. Не, ну я сейчас кушаю мясо животных. давно так получается, французская колбаса сделана из капусты и моркови, что ли, или э, ты вкус по запаху определяешь, спалился ты на колбасе, Вячеслав, нет, ну я же говорил очень давно, что начал э, есть мясную пищу, уже много лет, то есть, если там когда-то, в 15-м, в каком году я там не ел, я уже и, и забыл, так что насчет спалился, это ты зря. Я и не, это, не оспаривал, да? Единах, единахий, да? Поклон, Слава, слушай тебя, как в зеркало смотрюсь, и на мне поверила, что у нас похожая форма подачи инфы, задачу про, ну, в общем, это уже наш так сказать, дела получил, недельку максимум, спасибо огромное, спасибо, очень хорошо. Сергей, супруги на цветы, детям на мороженое, смотри, не перепутай, шутка. Вячеслав, на ваше усмотрение, Сергей, город Котова. да, спасибо, Сережа. Это вот как раз рядом там... Камышин находится. Человек к нам писал из Камышина. Все люди рядом. Максимус Пыровка. Слава, привет. Хочу в партию народовластия в России. Писал на почту, ответ не получил. Да, я знаю. Я только что читал эти письма. И, в общем-то, мы готовим общий документ. Но если нужен частный, отдельный от меня, обязательно напишу буквально завтра. Помню, в одном из эфиров ты сказал, что говорил Володин про его будущее. Какое а, это уже было. Это уже вчера был. Это уже вчера. Так что, я сегодня прочитал это письмо. Максимус Пырловка. Так, еще один. Читаем. О, Господи. Куда же он делся? Куда он делся? Донат. Так, так, так. Сейчас, секундочку. Напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Напоминаю, что нас постоянно глушат, чморят, поэтому делайте прямые ссылки. На канал народовластия потому что нас стараются нигде не размещать youtube по крайней мере то есть только по прямой ссылке можно выйти поэтому делайте в любых сообществах прямые ссылки юрий вячеслав спасибо за вашу работу смотрю каждый день со времен этика Бабаджаняна. уверен скоро все случится о чем мы все мечтаем Послал первый раз извини надеюсь появится возможность чаще спасибо юрий большое спасибо так, и все. То есть на студию вот сегодня один человек прислал. Ну и то, слава богу, огромное спасибо, что вы смотрите. Огромное спасибо, что помогаете каналу, что посылаете деньги, в том числе и на студию. Это очень важно, потому что, ну, вы понимаете, что... А, так, секундочку, да. Так, так, так, куда она делась-то? А, так. Что тут пишут? Ага. Так. Ага, все, вот и все открылось. Спасибо. По-английски написали. Ну, в смысле написали -то по-русски, только латиницей. Смерть Путину агентом системы и Банди Озеро такой вариант. Да, это не важно, какая разница, какой вариант. Спасибо, через Маленькую ПП все мы знаем, что это смерть Путину и следом Банди Озерный. Такие вот дела. Вот никак не, это... не успокоится тролли, посмотреть, что-то откуда их сегодня столько занесло. Где-то сидели, бухали, наверное. И тут вдруг бросились с Мальцевым воевать. Да здравствует революция. Я надеюсь, что мы с вами все доживем до благодатного момента, когда вся эта мразь предстанет перед судом. Мы много интересного узнаем, а вот вы скажете вот этим троллем. А вот Мальцев-то говорил, он вам вот что говорил. До свидания. Счастливо.